Всем привет, с вами Нано Аква. Сегодня хотел бы поговорить о таком растении, как пистия. Пистия одно из самых популярных и неприхотливых плавающих растений, причем пользуется популярностью не только у аквариумистов, но и у людей, имеющих пруд на своем дачном участке. В природе крупные экземпляры достигают высотой 15 сантиметров, диаметр розетки листьев может достигать 25 сантиметров. Но в аквариуме чаще всего от недостатка солнечного света пистья мельчает, листья перестают подниматься, а диаметр розетки редко превышает 10 сантиметров. Пистья предпочитают естественный солнечный свет, при искусственном освещении мощность ламп должна быть очень большой. Корневая система растения способна быть достаточно объемной и может опускаться на значительную глубину до 30 сантиметров. Но происходит это только тогда, когда в воде отсутствует необходимое количество питательных веществ для растения. Поэтому писти является отличным датчиком, свидетельствующим о насыщенности воды необходимыми веществами. В воде, в которой нет необходимого количества минеральных веществ и микроэлементов, корневая система становится мощная и длинная. В воде достаточного количества минеральных веществ корни гораздо скромнее по размерам. Таким образом, густые корни и свидетельствуют о необходимости питательных веществ, и в этом случае их необходимо вносить дополнительно. Что касается параметров воды, пистия максимально неприхотлива. Жесткость и кислотность воды для писти несущественны, но чувствую себя хуже при жесткости воды более 12 градусов. Температура воды может варьироваться от 23 до 30 градусов. Одним из важных элементов для писти является влажность воздуха. Пистия недолюбливает сухой воздух, который может ее угнетать. При благоприятных условиях пистия бурно размножается путем образования боковых побегов, которые можно отделить уже после образования двух-трех маленьких листочков. Также пистия способна цвести, цветы выпускают мелкие, желтого или белого оттенка. Основными положительными чертами этого растения в аквариумистике является то, что она активно потребляет растворенную в воде органику, являясь своеобразным биологическим фильтром. Также обладая способностью потреблять соли тяжелых металлов, предотвращая их избыточную концентрацию в воде. Поэтому растение крайне желательно в аквариуме с чувствительными к параметрам воды рыбам или креветкам. Хоть пистия является одним из неприхотливых растений, бывает такое, то, что ее листья начинают желтеть или растворяться. Основными причинами являются слишком сухой воздух или пистия находится слишком близко к лампе, от чего получают ожоги. Недостаточно сильное освещение в аквариуме, недостаток питательных элементов в воде, которые необходимо восполнять внесением в воду макро- и микро и Также пистия достаточно резко реагирует на внесение разного рода препаратов в воду. Избегая этих не слишком сложных причин, пистия всегда будет активно размножаться. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.